Привет, аудитория! 1 мая пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной боевой ночи UFC. Ну и в данном видео хочу рассмотреть главный бой турнира в полусредней весовой категории между Кристофом Йотко, Кристофом и Джерардом Миршельтом. Джерарду Миршельту 34 года, это боец из США. В профессионалах провел он 47 боев, в 33 из которых одержал победы. Ну, это довольно опытный боец, есть у него хорошие навыки в греппинге, обладает он черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, ну и который Джерард получил точно не за окорок и банку огурцов, об этом говорит тот факт, что 25 из 33 своих побед он закончил именно с Есть у него какая-никакая стойка, но, конечно, отдает предпочтение борьбе партером. Стойки Миршер проделывает, конечно, хороший объем работы, выбрасывает много ударов, но эта работа больше похожа на маскировку для сближения переводов в партер. Вот. Не могу сказать, что это стойкий боец, с держаком у него тоже есть проблемы. Частенько он застаивается, пускает руки и по этой причине пропускает достаточно много ударов. Ну и за 47 боев получил достаточно много урона, что и привело к таким проблемам. Пробитый боец, частенько улетают нокдауны и нокауты, и есть у Джеральда проблемы с, крепким, э, с крепкими ударниками. Если не хватает науков, чтобы таких ударников перевести и сабмитить, то вероятнее всего Мершерт проигрывает. А с кардиом Мершерта тоже есть проблемы, и уже во второй половине боя этот товарищ начинает э, хорошо проседать по кардио, вот, ну, что еще по нему сказать? Можно перейти к сопернику. Ну, его соперник Кришв Йотко, 32-летний боец из Польши, провел он в профессионалах 28 боев, из которых в 23 одержал победу. Неплохая ударная техника у бойца. Может быстро и неожиданно наносить удары. Но, к сожалению, для нас, учитывая все-таки тот факт, что мы любим смотреть яркие бои. Ну и, конечно же, к счастью, для Миршарта, не обладает Криштов нокаутирующей мощью. Нокаутом он выиграл крайний раз аж в 2016 году. И ну, бойцу, который, не сказать, что он топовый или середнячок, ну, может, был в то время середнячком, но не суть. Может Йотко провести, перевести, э -э -э залежать соперника, что он последнее время нам демонстрирует. Но навыков пожежего ему не хватает точно, чтобы досрочить противника внизу. UFC вроде бы как выступает неплохо, больше у него побед, чем поражение, но все-таки победы эти не против топовых бойцов. Топовая же оппозиция Йотка проигрывает. Есть у него неплохой кардио, кстати, вполне хватит его на трехраундовый поединок. Ну, по, антропримет... по антропометрии бойцов, ну, она практически одинаковая, вряд ли тут кому-то стоит отдать предпочтение. Но довольно-таки интересная статистика, кстати, по Мершерту. Если бои доходят до решения, то Мершерт крайний раз выигрывал таким способом аж в 2013 году. Но учитывая, что Кардио Джеральда с каждым годом не, лучше, не становится лучше, а с того времени прошло аж 9 лет, то напрашиваются определенные выводы. Но вот его соперник как раз-таки частенько доводит свои бои до решения. И если проигрывал решением, то как раз-таки только топовым бойцам. Ну, я думаю, тут вывод напрашивается сам собой. Если Мерш, Миршерт выиграет, то это будет сабмишен, другой исход очень маловероятен. Ну, Йотка вряд ли, конечно, сабнет Джеральда, но вот передышать и победить решение вполне может. Поэтому Йотка в бою, вероятнее всего, будет доминировать, но Миршерд вполне может найти способ его сабнуть. Тут нужно смотреть коэффициенты и от этого уже плясать. Ну, кстати, на момент выпуска букмекеры еще не выкатили расширенную версию ставок, и ближе к турниру я выложу наиболее интересные, как по мне, варианты. Их вы можете посмотреть, подписавшись на телеграм-канал, закрепленный в первом комментарии под видео, но ну, так, оставляйте свои комментарии адекватные под видео, интересно почитать ваше мнение. Но подписывайтесь на канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, все-таки смотреть какие-никакие интересные коэффициенты. Все, давайте ставьте лайки, пока, до следующего видео.